Выучить новый язык. Это интересно, не правда? Но как выучить язык? Привет, друзья! Меня зовут Маркус, я из Коста-Рики, а я люблю изучать языки. Сегодня я собираюсь говорить, как начать изучать новый язык или как меня начать изучать новый язык. Когда я хочу изучать новый язык, у меня есть четырехэтапный процесс. Первый шаг. Подготовка. Вот, я думаю, какая моя мотивация? Почему я собираюсь учить этот язык? Изучение языка а, означает читать, писать, говорить и понимать. Но мне все нужно. Может быть, а, мне нужно только а, понимать, потому что я хочу смотреть фильмы или сериалы. Или, может быть, мне нужно только читать, потому что мне нужно читать книги в университете. Итак, почему я учусь? Что мне нужно? Зачем я ставлю цели? Например, вести элементарный разговор или прочитать басовую книгу. Итак, моя первая цель просто. Сколько времени у меня есть? Uh, у меня есть мало времени. Uh, например, у меня есть работа. Я много работаю. Uh, и также uh, учусь в университете. Я учусь MBA. Uh, у меня есть семья, сон, дочь. Но у меня мало времени. Ну, например. Uh, каждый день uh, я могу слушать uh, подкаст. Uh, когда я готовлю завтрак, uh, я могу разговаривать uh, раз в неделю. И uh, у меня есть 30 минут каждый вечер. Да? Uh, это немного, но я думаю это достаточно. Тогда какие ресурсы у меня есть? Книга, видео, подкаст и так далее. Это первый шаг. Второй шаг. Создать привычку. Я знаю, когда я хочу делать что-то новое, мне нужно делать это каждый день. Мне нужно быть постоянным. Это означает делать это каждый день или каждую неделю, или каждый месяц. Чистота. Это означает делать это каждый день. Интенсивность. изучать язык один час каждый день – это хорошо, но делать это два раза каждый день или три раза каждый день – это лучше. Третий шаг. Озледить свою задачу. Записывай все, использовать цвета, сколько я делал, я пишу все, я пишу, делаю ли я это или не делаю. Например, я использую зеленый цвет, когда достигаю цели, и красный, когда нет. Четвертый шаг. Сравнит результаты например здесь я думаю где я в день один. я знаю немного или я не знаю ничего потом где я в день 15 или день 30 и так далее Итак, это мои четыре шага. Есть много методов для изучения языка, но эти четыре шага – это то, что я делаю. Как ты учишь языки? Скажите меня, пожалуйста, на комментарии. И пока-пока!